Уважаемый Леонид Данилович, товарищи матросы, старшины, спичманы и офицеры военно-морского флота России и военно-морских сил Украины, дорогие ветераны, с палубы корабля вместе с вами обратимся и к жителям. России, гражданам России, гражданам Украины, жителям Крыма и Севастополя. Позвольте поприветствовать, поприветствовать вас сердечно и поздравить с Днем Военно-Морского Флота. Совместное празднование Дня Военно-Морского Флота становится доброй традицией двух наших флотов и не только флотов, но и государства. Символичное, что оно проходит в Севастополе, в городе легендарный слава, доблесть и мужество многих поколений моряков-черноходцев. Всему миру известны имена великих плодовод Пушакова, Нахимова, Кузнецова, Горшкова и многих других отмиралов, офицеров и матросов. Они оставили нынешнему поколению моряков образцы высочайшей воинской доблести, веры и самоотверженного служения своей водитель. низко склоняем головы перед беспримерным героизмом моряков года Великой Отечественной войны, до выдающиеся более 350 тысяч 350 военных моряков награждены орденами и медалями. А 520 моряков стали героями Советского Союза. Честь и слава ветеранам войны, вечная память отдавшим свою жизнь за свободу Отечества. В настоящее время военно-морской флот России и военно-морские силы Украины располагают в современной и вооружении, подготовленными кадрами, осуществляют степное взаимодействия и сотрудничество в обеспечения. Безопасности южных рубежей наших славянских государств. В соответствии с достигнутыми соглашениями Черноморского союза совершенствуют свою боевую выучку в ходе совместно проводимых сбор походов, обеспечивают безопасность судоходства и, и плавания на Черном море. Вместе с городскими властями проводят большой комплекс военно-патриотических Субтитры. Советство с президентом Украины. Мы готовы предпринять все необходимые шаги по усовершенствию российско-украинского военного сотрудничества и военно-морского сотрудничества в Мы очень рады в новой встрече с моряками Черноморца. Я лично горжусь вашими достижениями и от всей души желаю личному составу Черноморского флота в вашем лице и всему военно-морскому сотрудничеству. Успехов вашей непростой страшной работы. В этот праздничный день, как президент и как духовный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации, хочу особо подчеркнуть, что государство российское помнит о а Флоте помнит Америка, Америка. Мы будем делать все, возможно для обеспечения вашего славного будущего. Первый шаг в этом направлении сделан. 27 июля была подписана «Морская тактрина Российской Федерации». Этот документ должен стать действенным инструментом общегосударственной системы регулирования и управления морской деятельностью, способствовать укреплению национальных интересов России и ее международного авторитета, как одной из ведущих морских держав мира. Это долговременный политический курс России в области морской деятельности. Ответственность за практическую реализацию морской политики будет возложена на создаваемую сейчас в Российской Федерацией морскую комиссию при правительстве. России. В пользуясь хочу вернуться к тому, с чего начали. Хочу послать отсюда сердечный привет жителям Крыма, города-героя Севастополя. Желаю я от лица всего народа России желаю благополучия, счастья и процветания, как всему праздскому украинскому народу, так и Крым. Хотел бы поблагодарить моряков, черноморцев, командование военно-морских сил Украины. Хочу поблагодарить президента Братской Украины они дают кучму, за недалюсь кучму за внимание, содействие, оказываемое российским рекам. Работая вместе, неся в службу Богова, прикиньте Черноморца, крепят дружбу наших народов. Обеспечивают безопасность в наших государств, Украины и России. Честь вам и слава! Праздник!